Так, вроде ничего не зависло Ладно, держим пальчики, крестики, кулачки Кто что держит, тот и хочет Ой, наоборот, кто что хочет, тот и держит Ну, в общем, у нас, дорогие друзья, очередной полуфинал Победитель данной пары сразится с командой Сестры в рамках финала этого турнира проигравшая команда сыграет с командой uh, Fucking Beaches в рамках игры за третье место. Ну а сейчас это SLS <coughs> лиска хохлушка и Зефирка против малышки девушка менты и истерика. Не интересно, ты пробовал себя в турнирах как игрок? Да, конечно, я же с 2003 года по 2000 Шестнадцатый год играл в КС 1.6. Конечно, у меня за это время было кучу команд, куча турниров. Куча грамот и прочего-прочего. Так, ну что тут? Девочки не спешат резаться. На хай-граунде у нас сейчас находится атака. На лоу-граунде, соответственно, а оборона. Ну, тем не менее, в плоскость э, переводим равную, да. Так, получился, получились первые уже ударчики. Ой, ой, ой, зефирка, ты смотри, может, что как? Вырубила истерику. Не истерику, девушку-мента. Думаю, в финале сестры и малышки будут, пишет Юра. Посмотрим, Юр. Посмотрим но ставочку твою, я как бы принял. Девушка-мент зарезала зефирку, теперь остается один на один. Лиза и Лиза. дуэль Лиза. Одна хохлушка, вторая девушка-мент А Девушка-мент, кстати, выигрывает по ножовщину Ну, что, наверное, своп, да? Так понимаю, Малышки в оборону, СЛС в атаку Ну, посмотрим Атака, во всяком случае, у СЛС была на матче четвертьфинальном весьма и весьма крутой Поэтому охотно верю, что и сейчас будет не хуже Замена? Ну, по всей видимости, да Замена Анастасия куда-то пропала Появилась зефирка вместо нее Наверное, заменились Видимо, Анастасия не осилила Дождаться так долго этого матча Ну, хорошо Кто бы там, в общем, уже ничего бы не происходило Главное, смотрим дальше Смотрим за прогрессом и за продвижением команды Аккуратно на шифтах по длине пытались сейчас пройти девочки из команды SLS, Но их план немножко рассекретили. Чуть-чуть совсем так рассекретили. Ой, попадание по голове какое болезненное. Минус от истерики. Зефирка. 23 хп. Минус от девушки-мента. папара папа. 1-0 в пользу малышк. Малышки повели. Делаем ставочки, дорогие мои друзья, в чатике, мои горячо любимые зрители. Скажите, как вы думаете, увидим ли мы сегодня Инферно и Трейн с Тусканом? Вот хоть какую-то из этих карт мы увидим с вами или нет? Или только Даст Амираж? Я думаю, Трейн мы не увидим, но Инферно, допустим, возможно. Или Тускан, вот что-то одно из этого. Но точно не Трейн. Вот не, не верю, что девчонки захотят трейн играть. Ну, только если меня сейчас кто-то услышит и специально пикнет трейн. Но я не думаю, что так будет. Девушка-мент с МПшки вырубает Лиску хохлушку, следом закрывает зефирку, и, в общем-то, мы получаем с вами 2-0 в данной ситуации. Экономический от SLS слит. Сейчас, по идее, должен быть слит еще один, ну, а потом уже с калашами, как говорится, посмотрим. Думаю, тускан будем. Будет. Вполне возможно. Осуждаю, кстати, название команды. А, какой? Которая fucking bitches. Понимаю, тоже осуждаю, но девочки вольны назваться как хотят. Они же не с целью оскорбить себя так назвались, да? Поэтому это и не оскорбление вовсе получается. То есть я их не оскорбляю, называя их fucking bitches. А... Они сами себя так назвали, а я констатирую факт. Будут ли турниры мужского формата в ближайшее время, как зарегаться туда? Вот честное слово. На данный момент вообще не знаю. О, это девятилетний канал оказывается, но подписчиков мало, узкий круг. Да, из-за того, что я очень долгое время вообще не стримил, я стримить начал на этом канале с 2019 года. Все это время, до этого времени, я просто выкидывал разовые видосики... И, естественно, и, учитывая, что игра достаточно старая, поэтому аудитория набиралась очень мало, очень медленно. Ну и, соответственно, более-менее активный рост пошел. Короче, до 2019 года у меня на канале было 4000 подписчиков. Вот с 2014 по 2019. За 5 лет я набрал 4600, по-моему, подписчиков. Ну и с 2019 -го года по 22-й дошел до 18,5 тысяч, как бы вот. То есть набрал 14 тысяч подписчиков. Такая вот, как бы штука прикольная. Перевод точный знать надо. Нормальное название. Ну, нормальное, конечно. А как же? А так, да, канал зарегистрирован в 2014 году. В июле я провел первую трансляцию по КС. Ну, как трансляцию. Я одно время на Твиче просто только стримил. Не стримил на Ютубе. Истерика. Минус зефирка. Лиск Хохлушка с 30% лайфбара сейчас находится в банке. А, ну, перспективы есть, спросите вы? Да, конечно, скажу да. Но вот по факту, получится ли реализовать эти шансы на победу? Ну, Тут, конечно, вопрос. Если сейчас прилетит ваншот на рекламу по девушке Менту, тогда я поверил бы в возможность затаскивания, но возможности не было. Да там знаю, не знаю перевод отвич забанить может. Кёрст, у меня вот такая самая главная движуха всегда была, есть и, наверное, останется. Вот так, прискорбно или нет. Но на ютубе. Поэтому я всегда говорил и говорю, что под цензуру твича я не стану прогибаться, чтобы бы не происходило. И если твич забанит мой канал, я не расстроюсь. Для меня в приоритете находится ютуб. Вот так. Он для меня главнее. Ну, конечно, мне не хотелось бы терять канал на твиче. Ну, я вообще человек мирный, поэтому я такие, как бы, грубости никогда никому не говорю, поэтому навряд ли я его, в принципе, потеряю, ну, потому что я никогда никого не оскорбляю, там, я не занимаюсь ни расизмом, ни прочими всякими этими штуками, которые под запретом, не притесняюсь сексуальные меньшинства, поэтому, ну, что поделать, забанить меня фактически будет не за что, хотя... Как в любых законах полным-полно дырок Захотят забанить, забанят Ну кто я такой, чтобы меня банить? Человеку, у которого там за 9 лет 800 подписчиков на Твиче набралось Ну да, ну да Хе -хе. Меня точно надо забанить Минус от истерики И это уже, кстати, 5-0, дорогие друзья Давайте, наверное, все-таки хватит уже обо мне, да, о моих каналах и так далее. Давайте в первостепенно про КАСик. Полуфинал, он ну, все-таки полуфинал. И не стоило бы, наверное, игнорировать то, что здесь происходит. Пока что на данном этапе СЛС себя найти не могут. Как я в начале матча еще говорил, СЛС э, на своем четвертьфинале показали хорошую атаку. И даже взяли много раундов, находясь в атаке. Э, но сейчас пока что... Не хотелось бы так говорить, но слабоватенько. Но с другой стороны, еще куча времени есть. И можно даже еще и выиграть первую половину, например, со счетом 10-5. Автомат Калашникова вместе с Лиской. Опа! Здравствуйте, минус девушка-мент. И еще раз минус. А вот почему? А вот потому что не надо класть дым и думать, что в него никто не выйдет. Это слишком, слишком просто. Если бы так работало то дым контрил бы любой, вообще любой раунд от любой команды. Даже от профессиональной. Поэтому, если ты положил дым, все равно туда надо смотреть. Из него частенько кто-нибудь выходит. Ну, окей. Малышки чуть-чуть не досмотрели. Отдали раунд команде СЛС. Кстати, Зефирка играет со скаутом. И вот второй раунд я уже вижу у нее в руках скаут. Но не вижу при этом а, стрельбу со скаута. Очень хочется посмотреть. Жду. И да, Юр, я согласен, это скорее наоборот э провоцирует выйти в этот дым. Но он же типа лежит, выйду под шумок в дым. Ой. Ой. И мимо причем. Вот теперь попало. А вот. и хаешечка хорошая прилетела. Ой, чудом сейчас истерика выжила. Да ты что? еще и минус лиска. Вот это неожиданность. 6-1. Ну что ж, клач. Клач оформлен. А это, к слову сказать, если вдруг кто не понял, это Мариша. Чатики была. Ну, если кто вдруг, опять же, не понял, что это истерика. Я вообще удивился, почему она не поставила ни карденская Но. Но ладно. Так дорогие мои. Мы продолжаем наш полет. Полет фантазии. Ну и полет... Что-то Зефирка вот не хочет включаться в игру вообще. А пока что 0 на 6. О, АВП. До этого со Скаутом играл, теперь с АВП. Интересно, интересно. До этого единственная девушка, которая купила АВП на этом турнире, была девушка-мент. А теперь еще и Зефирка будет пытаться играть на снайперской винтовке. Опа, девушка-мент. Опа, девушка, мент. В затылок. Некрасиво, грубо, но по-киберспортивному. Уничтожает Лиску-Хохлушку. Истерика, забирает Зефирку. И снайперскую винтовку засейвить не удается. Потому что не удается до нее добежать. Но сам факт, что АВП не очень помогла команде СЛС в этом раунде. Что есть, то есть. Не чекается. Да, я согласен. Такие позиции иногда просто действительно не чекаются. Иногда по запаре можно забыть, что что-то надо где-то чекнуть. И сам даже, в принципе, когда играл э, в КС, частенько бывало забывал проверять яму. Забывал за какой-нибудь угол заглянуть. Это нормальное явление. Так бывает. Особенно, когда много играешь. Все-таки турнир начался 4,5 часа назад. Девочки уже могли подустать. И просто даже потерять немножечко координацию, да, вот, и собранность. Ой, ой, как много гранат-то полетела девушка-мент. Хороший спрейдаун, но по половине лайфбар с каждой сняла. Добивает Лиску хохлушку и следом минус зефирка. Жестко, 8-1. Также напоминаю, дорогие друзья, что следующий матч, который мы будем смотреть, это игра за третье место. Команда... Fucking Bitches сыграет с проигравшей командой в данной паре, соответственно, либо с малышками, либо с SLS Матч тоже будет формата Best of 1 А будет там перерыв, не будет там перерыв, пока еще не ясно Ну, короче, пока смотрим полуфинал, а уже с игрой за третье место и с финалом определимся несколько позже Ну вот, девушка-мент встала, ну, в целом, думаю, нога торчит Думаю, торчит ногам, да, поэтому, естественно, Лиска Хохлушка такие штуки обычно всегда проверяет. Я вот сколько раз смотрел четвертьфинал, видел, что Лиска постоянно э, чекает такие штуки. Почему для меня и было удивительно, что она яму не чекнула, потому что она достаточно внимательно играет, как бы, и странно, что она не посмотрела за угол. Ну, тем самым немножечко, как бы... Подкаков себе. <свят> как бы грубо это ни звучало. <свят> конечно, я бы сказал немножко по-другому, если бы это был другой формат стрима. Но в рамках комментирования матча я не могу по-другому выражаться. <свят> я должен быть э -э честным, справедливым и, конечно же, цензурным максимально. А вот так зефирка дожидается а, девушку-мента. Убивает ее. Ну и теперь истерика. Одна против двоих. Флешечка. Ну здесь я бы сидел до конца в сайде. И в последний самый резкий момент просто вынесся бы и уничтожил все, что шевелится. В скобочках нет. Почти так, в общем-то, истерика и делает. Забирает зефирку на лиску хохлушку. Немножко ее не хватило. 8-3. У меня кошка пришла стрим смотреть. А вот, кстати, у Юры, по-моему, же, да, кот постоянно меня смотрит? Как люди вообще попадают на турнир, объясни. Ники Солди. То люди попадают на турнир, потому что состоят в группах ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, которые занимаются проведением турниров. Ну вот, в частности, допустим, в описании есть ссылочка на группу женского эпицентра, который сейчас проводит данный ивент. И вот чтобы знать о том, что этот турнир будет, и подать на него заявочку, для этого нужно быть в их группе и следить за новостями. И таких групп не очень много, но они есть. И за ними нужно следить. Девушка-мент. Минус-лиска, хохлушка, зефирка. Одна против двоих. Ну и здесь достаточно каверзная позиция на самом деле у девушки-мента. Потому что если мы будем смотреть глазами игроков атаки, которые открываются под позицию вражеского снайпера, там видна только голова. На нее попросту можно не успеть навестись, на нее можно не успеть среагировать. Ну, в общем, снайпер с этой позиции, если не промахивается, то... Эта позиция становится максимально убойной и смертельной Но если у снайпера немножко проблемки с реакцией Или с точностью То в таком случае, конечно, все заканчивается, как правило, печально для снайпера Матч Таджикистан, с Узбекистан Wenn? Когда будет? Ээээ... Вот Сунатула, я не знаю, куда, простите меня, поставить ударение в вашем имени Извините заранее, если я поставил его неправильно. А, матча между Таджикистаном и Узбекистаном не будет. Они сыграли три карты друг с другом. И обусловились тем, что на этом у них с шоу-матчами закончено. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Может быть, когда-нибудь, спустя сколько-то лет, они и сыграют. Зефирка не попала в соперницу. соперницу Модель соперницы, точнее, как-то так забавно распетляла сейчас. Ее как-то так дергало, трясло туда-сюда. Ну, девушка-мент, кстати, вот справедливости ради зря занимает такую позицию. Ну, не очень она удобная, в общем-то, для реализации АВП. Однако, хитрая лиска-хохлушка на шифте пыталась пройти. И вот как раз это-то и плохо. Ну, ведь э, Лиза-Хохлушка, которая же ведь знала, что у вражеской Лизы относительно Хохлушки есть АВП. И зачем на шифте открываться под такие места, типа э, типа просвета? Естественно, на просвете снайпер только и ждет, чтобы вышли медленно, и ему же будет проще попасть. Просвет надо обычно пропрыгивать под флешки, под дымы занимать. Ну уж точно не на шифте. Надеюсь, этот совет... Придется, вот в будущем, так сказать, будет хорошим. Сань, я снайпер от бога. <тача> Точнее, не дай бог, встоячую модель в модельку стабильно мажу. Юр, ну бывает, бывает. Ладно, что уж тут. С кем не бывает, я бы даже вот так выразился. Мне кажется, каждый хоть раз до встоячего промахивался. Тем более, это, кстати, баг-движка. Встоячую модель действительно не всегда читает сервер. И Это факт, научно доказанный и достоверный, так скажем. Девушка мент. Минус зефирка. Хаешечка. Еще прогрели Лизку. Хохлушку. Не успеваю вам включить Лизу. Ее убивает другая Лиза. Ну, пока как-то немножечко в одну калитку. 11-3. Но, справедливости ради, я попробую списать все происходящее на то, что малышки в сильной стороне. И то, что СЛС, перейдя в оборону, будут камбэкать. Это как в спину по голове стрелять. Вот-вот-вот. А я о том и говорю, да. Голова-то опущена, и хитбокс-то становится как бы меньше. Поэтому в него и тяжелее попасть. Девушка-мент забирает лиску-хохлушку, зефирка. прямо на ноге открывается зигзага. И, увы... Терпит поражение в перестрелке. Ну что ж, итоговый счет первой половины. 12-3. Малышки переходят во вторую половину. Конечно, с доминацией аж в целых 9 матчпоинтов. Которые отыграть команде СЛС еще только предстоит. Но отыграют ли? Вот что важно. У меня не то, что бывает. У меня не проходит. Ну, самокритичность, Юра, это всегда хорошо. Я тебя за это, кстати, очень сильно ценю. Что ты как человек, умеющий сам над собой посмеяться. Самоирония, это замечательно. И это правильно. Это признак сильного человека. Только сильный может над собой посмеяться. Лиск Хохлушка. Хорошая идея зааркадить и собрать максимум информации. Но, к сожалению... Не сработало. Половина лайфбара была снята с истерики. Ну, а далее истерика вместе с девушкой-ментом. Зачищают точку А и тринадцатый раунд забирают для команды-малышки. Я вот, кстати, сам большой любитель ляпнуть какую-нибудь бурду и потом смеяться сам над собой, как бы. Я вообще очень самокритичный человек. Безусловно, я, конечно, себя тоже очень люблю. Но... Если я ляпнул какую-то дичь, я всегда посмеюсь. Если меня кто-нибудь подколет, я всегда с радостью посме... Чё это было? Что это такое? Они сдают посуду! Что вообще происходит? Я немножко не понимаю, что происходит Но хочу на это смотреть от третьего лица Мне кажется, кто-то сдался Разве нет? 14-3 Себя посмеяться, дело святое Согласен, абсолютно согласен. Ну, как я понимаю, Лиска, хохлушка, выбросила только что белый флаг. <смех> <смех> <смех> Кажется, да. Кажется, беда. Они сдались, я стрим чекнул а, -а, а, ну, теперь понятно Только главное не спойлери результаты А то у меня здесь есть вот Юра, например, модератор Да, Юра очень не любит спойлеры И вообще я тоже очень всегда против спойлеров Поэтому всегда всем запрещаю На будущее, типа, говорить, да Ну, то есть Типа, вот сейчас будет счет такой-то, да, вот Ну, в избежании, на всякий случай я вижу, что вы, Кьерст, э... воспитанный человек и адекватный, поэтому, естественно, не буду вас ни ничего там банить, не это. Вы тем более прояснили ситуацию, это так скорее предупреждение. А кто-нибудь устанавливает свои скины на оружие. Ну, кто вправе, кто играет вправе себе установить любой скин, это да. Ну, 16-3, дорогие мои друзья. Итоговый счет этой встречи. Малышки выходят в финал. СЛС сыграют с командой Fucking bitches.